Всем привет! Добро пожаловать на канал, сeniorы тати. Продолжим учить испанский язык всего лишь за три минуты. Начнем. Хота читается как х. Например, в слове хамон. Буква Элли это всегда очень мягкий звук, такой ли? Не как мы говорим в слове Юла, например. Ну, а в слове Юля вот он так вот мягко должен звучать. То есть язычок поднимаем кверху. Например, лимон по-испански. Лимон, но еще есть такое двойное сочетание, когда встречаются две буквы ЭЛИ, и это читается как и краткий, например. ЮВЬЯ, ЯМАР, вот, буква АЧИ должна стать вашей любимой, потому что она никогда не читается, просто полный игнор этой буквы. Например, как в слове ОЛЯ АЧИ выкидывается, и она не читается. Единственное, в каком случае ее на, на нее надо обращать внимание, это вот в таком сочетании. Это будет читаться как Ч, например, в слове КОЧЕ. Просто вот это вот читаем как Ч, и все. Дальше мы переходим к И-Еге, то есть греческой И. А она может считаться как и краткая тоже, но и как И. Как и краткая она читается, когда после нее идет гласный. Поэтому очень легко, в принципе, это выучить. Да, это сочетание получается «я», потом «е», «и», «ё», «ю». То есть это похоже на какую-то песенку, не правда ли? я е е ю ю я е е йо, ю ю и все супер -вучили. В остальных случаях она будет считаться просто как «и». И все. «И-и». И ничего сложного нет. Теперь перейдем к букве «экис». «Экис» может считаться как «кс», а может считаться как «с». «Кс». Читается между гласными, например, экс-экзамен, ex либо перед согласными, например, тексто, и в конце слова, например, как в имени Алекс, красивое имя такое. В остальных случаях будет читаться как с, например, в слове сенья, есть вот такое имя. Но есть одно исключение, например, в слове Мехико, буква экис читается как х, логично. Но не все испанцы про это знают. Некоторые говорят Мексику, но это неправильно. Правильно говорить Мехико. И на сегодня все. Спасибо за ваш просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не потерять следующее видео. Встретимся с вами скоро. Если есть вопросы, комментарии.